приветствую вас все зрители и подписчиков моих каналов Ах, прошу прощения что-то у нас попало мы продолжаем компанию за зергов в общем то надеюсь вы не заждались у нас сегодня вторая глава это власть огня интересное название власть огня Высокая орбита Браксиса. Все аннуляторы по-прежнему представляют серьезную угрозу. Я вернула контроль над местными стаями, но мне требуется огромное усилие, чтобы держать их узде. Ах, Керриган, сердце кровью обливается. А если серьезно, зачем ты просила нас с Фениксом притащить сюда Менгска? Ты думаешь, я хочу убить его за то, что он бросил меня на съедение зерком? Это в прошлом, Джим. Наша взаимная ненависть не помешает общей борьбе с ОЗД. Звучит обнадеживающе. <coughs> Арктур, надеюсь, тебе было удобно в криокамере? Что ты задумала, Керриган? Сразу к делу, да? А я так надеялась поболтать. Давненько не виделись. Еще бы лет сто тебя не видеть. Зачем меня сюда притащили? Мне нужны твои псиизлучатели, излучатели Арктур. Для чего? Помнишь, пси-аннулятор Конфедерации, который ты так и не нашел? Его захватил ОЗД, и теперь он мешает мне управлять слугами. Но с помощью твоих псиизлучателей я смогу привлечь сюда достаточно зергов, чтобы уничтожить аннулятор. И тогда я возьмусь за ОЗД. Что ты можешь предложить взамен? Политик всегда остается политиком. Ладно, император. Если поможешь мне уничтожить это устройство, я помогу тебе отбить Кархал ОЗД. О, заманчивое предложение. Но откуда мне знать, что ты не обманешь? Тебе, Арктур, достаточно помнить, что без моей помощи ты до конца своих дней будешь властвовать разве что в уютной камере два на два. вижу твой дар убеждения никуда не делся. Хорошо, Керриган. Я одолжу тебе излучателей. Надеюсь, мне не придется об этом пожалеть. Надеюсь. Минск. Хм. в принципе, он и правда. Не пожалеет, но. Потом все равно все придет к тому, что Керриган возымеет, так сказать, власть над ним. Начнем, давайте, это задание. Уничтожить пси да, аннулятор вы не нужно. Держите, Отлично, парни. В атаку. Разрушите эти генераторы. Отличная работа. излучатель понесет один из моих ксм аннулятор отрезан от источника питания так что излучатель привлечет внимание всех зергов поблизости затем ксм заманит их на твою базу когда они прибудут ты сможешь управлять ими напрямую Слышу, а хорошо. ничего не делать с теперь руту, с ним. приказ получен так, точно. Отлично. Вас понял. Приказ получен. Очень хорошо. Вас понял. Да. Ну что, и мы раз. имеем возможность установить здесь Эти базу. Помогут мне создать улей и собрать достаточно штурма все На Ставьте. Хотя. Хотя да, ставьте. ватта фак что произошло uh, я что-то не понял в чем была проблема так, вы, Наша найти еще раз Так, окей, мы уничтожаем генератор, это все понятно Это все без меня делается, поэтому вообще пофиг несет один из моих КСМ. Аннулятор отрезан от источника питания, так что излучатель привлечет внимание всех зергов по близости. Затем КСМ заманит их на твою базу. Когда они прибудут, ты сможешь управлять ими напрямую. Так, еще раз заманим. Давайте вот этих зергов. Отлично. Ставим здесь Заставим здесь ходить. И собрать И все, а в чем дальше была приколка? Вам не удалось одержать победу. Так, подожди-ка. Что это за хрень, вообще была? Слушай, сюда. сюда. слушай, Может, не надо базу, типа, создавать мне? что-то не пойму. Так, точно. Ну, Понял. всех переманивай давай так, эф. Типа, мы базу не должны так, создавать, я так понимаю. Или что мы должны Вас делать? Понял. Сию минуту, Отличная работа. Моя армия растет, но я чувствую присутствие и других зергов. Мы должны приманить как можно больше. Ой-ой-ой. Что прикажете, Кэф? Что, что прикажете, Кэф? Приказ получен. А, ну слушайте, они же все равно там нейтральные, да? Это эти зерги, которые коричневые. Так что можно не бояться. какие то красные пожиратели Отлично, это вообще какие-то топовые Видимо зерлинги Гуд Блин, хорошо, они поубивали Бедных зерлингов Идем дальше Ой, там танчик у них стоит. Блин, а как там сквозь танчик-то проходить? Я не знаю, сквозь танк мы точно не пройдем, нас там убьют. Даже один осадный танк просто разнесет в клочья. Нет, нет, это, это самоубийство. Блин, ну а если не создавать базу, а в чем прикол, что-то не пойму. А зачем здесь тогда вот эта вот база есть изначально? Ребят, я не понимаю ничего. У нас есть два рабочих. Они, по идее, должны создать базу. Они же не просто так здесь стоят, верно? Почему тогда, когда я на них нападаю, ну, то есть, как сказать, переманиваю, уничтожу все аннуляторы, почему я на них перехожу, и, и у меня... Эти зерги помогут мне создать улей и собрать достаточно войск для штурма все Или, подождите-ка, надо, может, одного рабочего только поставить на постройку? Давайте одного рабочего оставим. Второй пускай стоит. Без дела. Потому что у меня подозрение, что тут должен только один рабочий строить хэтчеры, а второй просто так стоит, потому что, видимо, если рабочий исчезает, то это якобы означает проигрыш. Хотя, с какого хрена, если я могу создать еще дофига рабочих? Не знаю, короче. Так, ну тут, да, явно мы никуда не пройдем. Можно только вот этих, наверное, всех сейчас зергов у меня поставить где-нибудь на входе, чтобы они обороняли вход. Да, когда враг будет подходить, они просто будут их уничтожать. Так, на какую кнопку на ю? Все закапываем. А, они, кстати, не все закапываются, да? Вот эти не закапываются. Видимо, для них надо изучать еще технологию специально. Закопки. Не хватает надзирателей. Uh -huh. Давайте создадим парочку надзирателей. Еще. Так, теперь можно создавать, да, инкубатор, надеюсь. Ну, то есть не инкубатор, а виспинчик добывать. Ну да, короче, понял. Это, видимо, была проблема как раз в том, что у меня рабочие якобы ушли. И все. Вот из-за этого поражения мне прописало. Все рабочие стали постройками, и типа, все. у меня нету больше рабочих, и типа, я из этого не Это было очень странно, на самом деле. Вот так вот резко оканчивать игру, хотя, по идее, я мог бы продолжить просто дальше создавать рабочих, ничего бы мне не помешало. Ну, ясно. Небольшой баг игры, видимо, считается такой. Небольшой бак точнее, миссии. Давайте кому-то рождение. Угу, рождение. Но вот сначала больше минералов добывать для этого. Ну, давайте, давайте, давайте. Добывайте больше минералов. Все надо добычу сидеть. Сейчас раз созданного у меня пойдет как раз на постройку у муторождения. Давайте-давайте-давайте, добываем. Мини минералы. Мне надо еще виспен дополнительно, потому что сейчас виспенчик будет очень нужен. Так, блин, какая там буква-то. О! Больше рабов. Кстати, музыка игры какая-то тихая, да? Ну, согласны. Что-то небольшой, видимо, баг был, когда... Была какая-то сцена, просто звук приглушили, и он так и не появился снова. Все в таком же приглушенном состоянии оставался. Так, эволюционную камеру мутирую. Нам нужны технологии сейчас некоторые посоздавать. Хотя, конечно, вопрос такой очень э, спорный на самом деле. Нужны ли мне технологии? Потому что... Потому что я думаю, что миссия не очень-то и долгая будет, судя по тому, что вокруг меня только одна база. Может быть, конечно, дальше там есть еще одна база. Так что можно сейчас заняться только одним созданием войск, на самом деле. Ну и можно посоздавать что-нибудь типа атаки ближнего боя, потому что... Хотя, не знаю, не знаю. Может быть, лучше нет. Слушайте, давайте-ка дальнего боя. Я буду сейчас в гидру идти сразу. Ой, не-не-не. Блин. Я забыл, что яйца исчезают, куда? Да, не создаю ничего, они просто исчезают. Да, что-то немножко припозднился и в итоге у меня все зерлинги были потеряны. Так, мне надо гид гидру. Здесь гидра мне очень будет полезна, потому что там, во-первых, есть танки. Хотя, я не знаю, тут... Ну, не, вот просто зерлинги будут очень быстро умирать. А гидролизки хотя бы поживее будут. В этом смысле. Им будет полегче. Ну, давайте все-таки, да, создадим еще эволюционных камер. Еще два, давайте-ка, рабочих. Так, передвижение. Увеличить дальность атаки гидролисков. Вот это мне вот сейчас надо. Так, у нас есть, кстати, возможность еще создать будет шпиль и логово королев. Это довольно интересно. Хотя, можно ли? А, надо логово развить, да? Нет, это сильно дорого. Это очень долго, это сильно дорого, поэтому нет, это не пойдет. Во что этим развиваться, я не знаю. Наверное, просто пускай тут добывают. Я уже вроде как все здания, которые хотел создать, я уже создал. Еще можно кейм добавить дополнительно. Так, ну давайте They в гидравейском плютируем. Давайте добывать больше минералов. Да, жаль, тут нету таких королев, которые могли бы допол... дополнительные яйца делать в нашем инкубаторе. Потому что во втором старкрафте, кто не знает, у королев дополнительная возможность есть, они могут доп... добавлять яйца в хэтчери, то, Соответственно, больше юнитов вы можете создавать за единицу времени. Давайте, давайте, давайте. Больше, больше войска. Сейчас уже вполне достаточно войска для нападения, но мы, правда, я думаю, понесем огромные потери по нападению. Сейчас еще можно развить дальность атаки нашим гидролисткам и перемещение, кстати, тоже. И перемещение. Да, надо логово. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, а вот это уже нехорошо. Иди как папочки. Это означает, что они скоро могут взять напасть, в принципе, только одним воздухом. А как вы понимаете, у них воздух есть огромное преимущество. То, что у них невидимость у этих райтов. Сейчас мы создадим, давайте-ка, спорочку. Чтобы они не пролетали так спокойно. Под невидимостью. Потому что у меня вижена вообще никакого нет, кроме надзирателей, да? А так хотя бы будет изначально здесь вижен, уже скоро колония будет здесь Так, еще давайте козерлингов. Развиваем в логлах. Все-таки. Потому что даже если тут все будет так плохо, то хэтчерин, то есть логла нам очень даже будет полезно. Так. Ну все, можно этим войском начинать штурмовать. Я думаю. Можно идти, начинается штурмовать. Эволюция так, угу. Давайте вот так. И убивайте всех Так, отлично Всех мы уничтожили Подпускаем, давайте туда нашего КСМ Блин, он, кстати, почти дохло. Мне вот интересно, а если он умрет, что будет? Давайте, ка раз, на всякий пожар, А то еще и сдохнет, и вправду Дальность атаки Продвигаемся дальше Давай-ка вот этих нам Закидывай еще ребятишь. Так, хорош. Так, ну они сами нападали, это означает, что тут, видимо, их база где-то поблизости, раз уж они прибежали откуда-то. Сейчас, может, мы ее и найдем. Жаль, что у нас севера никакого не было. Можно было бы хотя бы спалить, где их база заранее. ой -ё. Там хорошо палят танки, -мо, извините, но это полное безумие. Уходим отсюда. Нам срочно нужна вторая база. Вот что я хочу сказать. Нам нужна вторая база для создания шпиля. Потому что без шпиля туда заходить вообще бесполезно. Нас там просто превратят в фарт. Так, создадим давайте-ка дополнительных еще рабочих, плюс давайте-ка превратим превратимся превратим нашего рабочего в шпиль ну и можно гнездо королев еще чтобы прям вообще эти танки можно было уничтожать Готов просто молниеносно Так, так уходите пока сюда тут еще создадим давайте-ка спорочку одну Так, гидрориски, да, стойте пока на страже наших границ, так скажем ну, а вы идите дальше, разведуйте, я не знаю, что тут еще делать. Идите добывать. Если танечка обнаружим, конечно, отступаем сразу, потому что у танка это очень больно. Так, видим здесь газоты и видим минералы. Отлично. Значит, тут есть еще одна база. Так, а тут что такое? А, это тут место, где генераторы были, да, противника? Отправляем, давайте тогда двух рабочих туда сейчас прям. Ай, блин. А, вот здесь, видимо. Все, уходите туда. Так, и сможем сейчас уже начинать создавать королев и симбионтов. Давайте отправляйтесь на базу мою новую. Я пока что муталисков до да, королев буду создавать. Здесь. Так, идите защитите нашего малыша. Я так понимаю, они сейчас сюда подвинут, да? Да, они сюда двинули, короче, сейчас минус мои такие Хух, войска. Блин, блин отступайте а -а -а -а. так ну все минус войска у врага давайте двигатель конечно сюда сколько можно ждать Так, войска, наверное, стоит лучше всего поставить где-нибудь посередине, вот здесь вот. Нужно одного зерлинга даже очень так дерзкого, прям прямо вот здесь где-нибудь. Прямо, чтобы он полил их выход с базы. Ну, а так, в принципе, базе ничего не угрожает, имею в виду, среди воздушных войск. Тут, в принципе, любая... Любой врайд, прилетевший сюда, будет уничтожен моими спорками. Так, ты что-то никуда попер. Так, ты давай-ка базу наконец Королев, конечно же. Запасы королев. Нет-нет, подожди, нет, давай-ка давай на лучше Да, вот так вот Что-то они, видимо, проходили только что но у них ничего не удалось Экстрактор и нам бы колонию слизи Но тут правда пока невозможно это сделать еще, да Развиваем дальше. Так, так отлично. Минералов. Минералов уже недостаточно. Так, ну ладно, сейчас минералы появятся, нам королевку тоже побольше. И рабочих сейчас сюда перевести. Добывайте больше минералов, минералов сейчас что-то совсем мало. Газа дофига, вот минералов нету. Так что нам нужны минералы. Закапывание еще доизительно. Немножко отходить угу. Добывающая мощность у нас начинает расти Слепя можем тоже создать принципе, ладно. Угу. Добываем, добываем. Тут уже можно тут уже можно заняться другими делами. Это создавать, например, вот надзиратели нам. Очень нужны сейчас. Так, у королев уже энергии достаточно много, чтобы можно было симбионтов отправлять. Ну, не у всех, конечно, но у некоторых достаточно. Давайте еще надзирать. Видите, добывайте. Мы вот тоже добывайте газок. Да. Ага, и муталистку сейчас мы создадим. Ну там без шансов, их просто убивает. Без танков они, конечно, бесполезны, в их не войска. Потому что, я так понимаю, скорее всего, грейдов нет у Мариков. Потому что с грейдами бы они выносили вполне моих бы гидролитсков. Плюс к тому же у них нет танков. То есть такой мощи, который прям бы выносил мои войска, у них нет. Так, у нас гидролиски, ой, гидролиски, металиски. Уже в продакшене у нас. Ну да, увеличиваю дальность обзора, там и прочее у меня, наверное, не буду. Хотя скорость передвижения, например, можно им сделать, чтобы они у меня э, участвовали в битве. Как детектор, они летали хотя бы, то, что они разведывали ИПС-какторы, там, в райты, например. Я думаю, что в райты наверняка будут под невидимостью, и нам надо как-то невидимость палить вражескую. Для этого, конечно, только нам надзиратели здесь подойдут. Потому что детекторов у нас в воздухе больше никаких нет, только, только разве что вот надзирателя <Слыш> так этот курсадон уже наверное тут полчаса ходит <смех> по нашей базе так веспенчик и сяк на одной точке это нехорошо но у нас есть еще одна, конечно, точка. Попробуем, давайте-ка опековать эту базу. Мне вот интересно, справится ли вот эта орда муталисков с этой базой. Там, по сути, один только бункер, наверное, будет нас атаковать, и все. О, там, кстати, муталисков. Да, что-то, по-моему, я ошибся. Тут не один бункер вовсе. Ну, в общем-то, неплохо справились. Тут, кстати, еще одна база была. Да, вот так вот. Там целая куча баз Так, ну королев уже симбионты давно готовы. У них энергия полная. Так, это что такое? Опа. Нифига себе! Что-то они сюда высадились вообще, наглые такие. Революция завершена. У нас осталась, получается, атака только для войск, для развития. Но у нас, кстати, газка очень мало. Ну, в принципе, имеется еще третья база. Если мы захотим ее, можем тоже оккупировать. Готов к так, ну надо туда отправить КСМ, чтобы он этого ультралиска на нашу сторону пере перевел. Потому что ультралисков у нас нет возможности нанимать. Нет такого здания в продакшене у нас. В этой миссии. Готов к так, точно всех убили? Я что то боюсь, блин, сейчас еще умрет КСМ. Задержана. <смех> <смех> Было здорово, если бы до да чертиков, нифига ты вообще офигевший. Этот тварь, блин, очень мощный. Да, так, эй, эй, -э, за ты хрень? Получен? What the fuck? Воруют нашу КСМ. Блин, дерьмо. Куда вы полетели, ребята? Надо открывать вот этот вот шаттл. Я сохранюсь, правда, на всякий случай. Может быть, на самом деле, это и наш шаттл. Но он что-то подозрительно летает за КСМ. Так, он летал за КСМ. Мы его уничтожили, но ничего не произошло, да? Я надеюсь на это. Вроде как к нам остался. Все отлично. Мой КСМ. Да. Создадим, создадим еще королев, хотел сказать. надо опять натиратели создавать. Так, тут еще у меня металлики. А что это ты сюда прилетел и улетел, типа, и не понравилось тебе? Так, да, нам нужно воздушные войска разводить. Тараск, иди-ка сюда. Тот самый Тарас, который в прошлом, так сказать, воевал против меня, теперь воюет за меня. А, слушайте, а тут, оказывается, есть еще один проход. Так. Давайте туда разведку отправим. Может быть, здесь можно более выгодно разменяться с противником будет. Так, тут у них прям база рядышком. Однако, я не понимаю, зачем нам сюда. А, тут есть минералы еще халявные. Блин, ребята, я не знаю. вот Эта миссия сделана чисто для людей, которые не умеют то ли играть, то ли что. Ну, то есть для меня. Потому что дополнительный минерал это дополнительная возможность потом, как сказать, откупиться. Ой-ой-ой, я откинь это делаю. Да. Что-то я затупил. Потерял одного муталиска. Ладно, пора наших королев задействовать, подумал. Лови. что бедную девочку отправляют умирать есть. ага, там смотрите-ка, что еще есть Просто минус сейчас сплошные кстати у меня тоже очень много убивают. А, oh, смотрите-ка, мы заразили их не ули. Ой, ули, блин, зараженных тиранов, которые можем делать здесь. Отличная работа, парни. Зараженные тираны это очень мощные войска. Давайте еще мотодистку делаем. Плюс давайте сюда их отправляем сразу. Потому что она, в принципе, уже ничего не угрожает. Так, ну всё, эту базу мы оккупировали. Атакуем дальше. Наши мы О, еще один центр терада под нашим контроль. На что теперь надеяться, тирана, я даже не знаю. А, мы сейчас все аннуляторы уничтожим, так что это победа. джиджи Выполнено. Несложная была миссия с огромным количеством моталистов. Это вообще стало задача легче легкого. И, в общем-то, мы справились за 2,58 минуты. Я не понимаю, почему такое время указано. <смех> Почему-то неправдивое. В общем-то, если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. С вами был Веном. Всем пока. Удачи.